Добрый день! Я приветствую вас на канале Русский язык поэзии Текст. Мы занимаемся сегодня подготовкой к всероссийской проверочной работе и занимаемся четвертым заданием для восьмого класса. Выберите словосочетание, в котором пишется одна М. Объясните правописание слова. Выученное правило, постираное белье, серебряный свет, написанное мальчиком. Выручное правило от глагола выучить совершенного вида. Ну и кроме того, у причастия есть приставка. Это такое дополнительная такая подсказка, что пишется 2 н Постиранное белье от глагола постирать совершенного вида. И кроме того, у причастия есть приставка по. Серебряный свет от существительного серебро. Обратите внимание, не от глагола, а именно от существительного. Пишется одна «н» в суффиксе «я». И, наконец, написанное «мальчиком». У причастия есть зависимое слово, написанное «кем?» мальчиком. Под причастием мы можем задать вопрос к зависимому слову. Следовательно, этот ответ тоже не подойдет. И правильный ответ, который нам нужно выписать, «серебряный свет» от существительного «серебро» в данном слове серебряный серебряной пишется одна «н», как мы уже сказали. Не забудьте, что отдельный балл или баллы, я не знаю, точно не помню, как там, но думаю, что, видимо, один балл может быть, а может быть два балла, вы получите за то, что вы объясните, как именно пишется слово. То есть по какой причине вы выбрали именно этот ответ. А на этом мы заканчиваем наш урок. Подписывайтесь на канал. Всего доброго. До свидания.